We and my friends uh -huh. have provided a bunch of uh -huh. a lot of medicine is needed here. We uh -huh. my friends uh -huh. have a of uh -huh. right. uh -huh. a lot of medicine is needed here. Uh -huh. red, red boxes go to a hospital in um, uh, Mariupol. Um, mm -hmm. Red boxes go to a hospital in. Um, um, It's from me and my my uh, subscribers. It's from me and my my uh, subscribers. There's a there's a lady named uh, Natalia. Uh, um, uh, uh, uh, Girl She's a doctor. She found. Это как раз очень полностью uh, все по uh, списку, uh, что мы давали, да? Да. Девушка, как вас зовут, Наталья? Головина. Она доктор. Она нашла ваш список, ваши лекарства. Это как раз очень полностью все по списку, что мы давали, да? Да символ матч спасибо большое это действительно помощь от американского народа жителям освобожденных территорий мы видим что сегодня в коалицию борьбы с фашизмом с нацизмом идут простые люди несмотря на Спасибо большое. Это, это действительно помощь от американского народа жителям освобожденных территорий. Мы видим, что сегодня в коалицию борьбы с фашизмом, с нацизмом э, э, идут простые люди, несмотря на государственную пропаганду того, что здесь живут страшные люди, страшные какие-то орки да, там, и так далее. Мы простые люди, мы очень благодарны простым американцам. Это от сердца к сердцу, это от лица к лицу. Это очень важный шаг, потому что здесь даже не столько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 Здесь даже не столько ценность этих лекарств, которые передает Джон и все его друзья из США и других государств, из Италии и так далее. А то, что нас поддерживают, нам верят и видят, что здесь нормальная мирная жизнь. Что здесь помнят о победе в Великой Отечественной войне. Здесь прекрасно помнят о встрече на Эльбе, которую впервые в этом году в США почему-то запретили поминать Из Италии и так далее. А то, что нас поддерживают, нам верят и весть, что здесь нормальная мирная жизнь что здесь помнят о победе в Великой Отечественной войне. Здесь прекрасно помнят о встрече на Эльбе, которую впервые в этом году в США почему-то запретили поминать. И очень символично, очень символично, что здесь даже есть очень символично, что вы придаете нам мед, потому что Мелитополь, да, как, как неформальная столица, освобожденная из области, как раз и переводится как «бедовый э, город». Спасибо вам большое. И очень символично Это очень символично что здесь даже есть очень символично что вы передаете нам мед потому что менитополь да как как неформальная столица освобожденная из Западовской области как раз и переводится как э, битый город спасибо вам большое парк да, да, спросить, да, конечно. Владимир Рогов, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области. Парк. Парк. Можно спросить на камеру представиться? Да, конечно. Владимир Рогов, член главного совета по гражданской администрации Запорожской области. Спасибо. Все, спасибо.